Ребята, приветствую вас на канале Роля Гейм Онлайн, с вами Росси и мы продолжаем играть в Империал Глори на высоком уровне сложности за Египет и в этом видео мы начнем разбираться с повстанцами, а именно в Османской Империи, Триполи и в Марокко. Не забудьте подписаться на канал, если вы это еще не сделали, нажмите обязательно на колокольчик, ставьте лайк или же дизлайк и оставляйте свой комментарий по поводу прохождения, ну или просто пишите, пообщаемся. так значит готовим наши войска к оказанию сопротивления, хотя тут в принципе и оказывать особо некому. Но я выведу всех, я выведу всех, чтобы они поняли, что больше такого не будет. Такой для тебя, ты битая не нужен. Так, значит Османская империя у нас готова триполи вот в триполи будет посерьезнее но я думаю мы справимся триполи будет посерьезнее но мы справимся конечно потом наш контингент придется после этого латать как же без этого но тут будет тяжело ну а здесь думаю справимся Завершаем ход и начинаем в Итак, первое, значит, Триполи, Нападающие 540 против 286. Конечно, команда отлично. Сейчас попытаемся сломить ход событий, попытаемся противостоять. Хотя, в принципе, может, конечно, и не получится, но перезапускать мы, конечно же, не будем. Итак, это пустыня наша. Как какие типа, подлисы смеют отнимать ее у нас? Да никак. Пропускаем эту ненужную заставку. Начинаем сражение. Так, ребята, которые дальше всех стреляют. Наши французы любимые. Так, и сюда. Ланится. Обойдем и где-то аж сзади, как сказать, в спину. Вы просто посмотрите на ту тьму по сравнению с нами. Сколько их много. И что самое главное, вот это арабское ополчение это очень опасная сила, которой придется считаться, особенно когда они будешь штурмовать наше здание нашими стрелками. Стратегически важный объект захвачен. будет тяжело ребята это будет тяжело так Атака без приказа может быть они увязнут э, брички в этой когда будут ее форсировать но это не точно так, в линию пронзлезики наши вот так так у вас в боевой порядок угу. пока ждем у них здесь стрелки вот и вот Это все арабское получение угу. одиночная ширинга. Колонна. Не спешим. Наши безумные пушки уже куда-то стреляют. Ага, где-то отсюда они достреливают. Хорошо. Я, кстати, не знаю, что это значит стрелять. Я им не указывал, но пускай стреляют. что они наверное куда это здесь вы можете стрелять о Всё, уже они начали стрелять в правильное русло хотя бы короче нам сейчас наши пушки нужно будет защищать от вот это толпы которая на них ринется и в этом нам помогут наши конные. что далеко красиво смотрится. Они такие стоят готовятся к нападению. Пушки их уже простреливают. Так, ну допустим, эти три отряда я с тобой свяжу. С своей, как бы, гонницей. А вот эти все остальные, они будут врываться. Так, ну еще-то я не вижу, чтобы они Предпринимали каких-то действий. Ну давайте, ребята, вы швою за свою свободу. Ж вы восстали. Хотя я вам принес демократию, республику, построил вам школы. Предоставил вам место работы, медицину. А вы вот так. Нехорошо. Нехорошо. Последнее приготовление, я так не думаю, происходит. опа Что-то я так пропустил это мимо ушей, так сказать, где стоят пока. Не подходят они ближе на расстояние выстрела пушек. Пушки все равно не достают. куда лучше стреляйте все пошел замес Горы мне эти мешают. Ой, есть попадание. Хорошо. Пока все отлично. Блин. Вот эти плохо завязались. вперед-вперед, потеряла пушки, ладно. Постараемся, нет. все пушки мы не спасли. И наш штурм. Ладно, попытаемся их обойти зайдем стрелкам в спину. Ну, это победа, но первая победа. не сдаться жалко жалко свою артиллерию красавчики они там считаю нормально так покосили людей они сглупили пошли там где я ожидал пошли форсировать озеро а врага. да нет пусть бегут смысл Итак, общие потери то у них 540 освободить пленных следующее легкое сражение 540 против 478 Да, хочу командовать лично это у нас свеженькая морокко ничего ребята мы всем покажем как уважать новую власть Итак, враг пытается вырвать эту территорию из наших рук, мы никуда не склонимся перед захватчиками, я прошу вас приложить все силы, чтобы защитить земли. Да ладно, выдыхай. На поле боя мы сможем использовать несколько выгодных позиций, одна из них деревня, здесь нам будет проще отбить атаку противников. Наша первая цель в этой битве руины, мы должны удержать их любой ценой, и эти древние камни станут хорошим оборонительным рубежом. Окей. Так и сделаем. Значится. А -то сразу только атаковать, а засесть мы там не можем. Ладно, тогда там засядем. Пушки, пушки, пушки. Сюда. Я что думал, что вот этот лагерь можно сесть, а у него садиться нельзя. Очень жаль. Так, хорошо. Тогда будем встречать их здесь. Мы заняты. Вы шагаете. Вы шагайте сюда. Этих стрелков мы поставим чуть вниз, потому что у них дальность. Вот так вот, пожалуй. А вас двоих? Да, на всякий случай. Ну, собственно, все. Так, ну и, конечно же, всем вам. Атака без приказа. О, Нет, вас оставим на подхвате вот здесь. О, Стратегически важный объект захвачен. Надо бегом-бегом. Раньше прибежали, раньше встали. И отдыхайте себе. Так, они немножко не в тут степи скажем так. Он Даже можем еще чуть ниже спустить их. а ты кто Регимон. что Регимон. Вы сильно заехали Вырачиваю же бандуру свою. давайте скорее как-то вы тупашите. Хватит. Ты там сейчас своих перестреляешь. Так, тебя можно сюда перекидывать. Результат этой битвы всецело зависит от вас. Ваши солдаты побеждают. Понятно, что побеждают. Катитесь, катитесь сюда. Они могут еще отступить. Где стоят? Ну, пока мы... Вытягиваем мы тут бой. Все, здесь разобрались. Усилим сюда. Близко к победе, пацаны, вы, вы лучше, перестраивайтесь, будете пушки защищать, разворачивай бандуру. хорошо не дали опять пушки потеряю а нет нормально текст стянули уже хорошо огонь подъем по дальним артиллерия давай Застреливает хорошо застрелила Даже легче чем с прошлыми не просто гениальный генерал сам себя не похвалишь никто не похвалит нет не преследовать потери 123 против 540 отпускаю бегите глупцы Итак, о, легкое сражение. 540 против 450. Да, хочу лично командовать. Это на сегодня в этом видео последнее. Кстати, обратите внимание, как они складно все вместе восстали. Это с умеренной выскочкой втроились в Анатолию. Уверенные в собственной непобедимости. Да, мы сейчас им горький урок преподнесем. Так вот. Короче, мне кажется, это кто-то их подкупил. Наверное, Австрия. Потому что там все сразу встали и начали меня бить. Складка в городах. Для нас это большое преимущество, поскольку мы хорошо знаем эту местность. Несомненно, мы с вами первыми захватить главный сергический район, поселок. Хватить его и приготовить к обороне. Хорошо. Вот тут у нас три Дома. Хорошо. Раз, два, три. Ушки. Раз. Ушки. Два. Ты у нас остался. И ты остался. Хорошо. У вас сюда. Конных поделим вот так. У вас на эту сторону. А вас на вот эту сторону. Значит, всем вам атака без приказа и бегом, блять. Извиняюсь за свои французы. я французы. Ну, думаю, тот же стартовый набор, тартор пак был, его так называть. То есть пару рядов стрелков и все остальные крестьяне с палками. Пушки... Э -э -э. Короче, если до начала битвы пушки доедут... Это будет хорошо. Даже, я бы сказал, к концу битвы, если доедут, то это будет отлично. Стратегически важный объект Я вас не могу расположить, мне это не нравится вот так. Вы готовы, воины? Да, капитан И генерал Хрен его знает Так же вам тяжело интересно это у них такое качество непонятно это у них усы или платки усы наверно я все усатые у меня ребята попались ваши солдаты побеждают ага. короче я так думаю они хотят меня обойти вот здесь вот этих короче мы с дома достанем и поставим сюда. Так. Разворачивайте свою богадельню уже начинать стрелять Ну то я боюсь что вы тут и не выстрелите даже Ну, короче, эти пушки упали в любом случае. Эти еще на ходу. Ваши ну, пока все хорошо. Уже ближние пошли. А тут уже наши закончили Все пушку сворачиваем. А, они отступили. Даже не успел пушку свернуть. Ребята, ну в третий раз еще лучше получилось, мне кажется. Сейчас статистику посмотрим. Как у нас, да? Получилось одно видео, прям экшен на экшене экшена погоняет. Преследовать его нет. Зачем они так? Да потеря 16 против самая лучшая освобождаю там некого освобождать я понял свою тактику какие-то там передвижения я их не вижу Но мне это не нравится покажите мне уже карту счет да что-то там на меня тут нападает так что угу. он уже вижу австрия уже вижу этот ход закончится или нет вот там О, все а нет австрия не напала нормально Теперь, когда государство, их государство освободилось от власти Империи Тунис, участились случаи зрительства, Солдаты из региона Папская область, в которых Империя Тунис набрала на эту территорию. Тут что-то произошло. Тунис отступил. Теперь это все не Тунис. -хо -хо. Вот это поворотик. Итак, ребятки, вот такой у нас получился с вами замес. Значит, значит, битые войска, битые войска. Тут надо будет сразу нам кавалерий пополнить. Что тут у нас? Печально-печально. Очень даже печально. Так хоть вы и красавцы, но вас придется расформировать. Так, конница, конница. Заходите все обратно. Итак, значит, надо конница и а нам надо стрелков здесь. Ряды. Так. И так здесь у нас что вас вот так хотя бы конница тоже вот битая перебитая а я вас не могу соединить потому что вы с разных этих значит сюда надо конница раз стрелок и конница Значит, стрелок, конница, конница и артиллерия. Здесь. Я уже кого-то поставил, да, вроде? Да, вот я поставил. Вроде так. А, здесь мы теперь можем нанимать. Начнем мы... наездников на верблюдах вот такое ребята у нас вышло видео спасибо всем за просмотр ставьте лайки дизлайки повторюсь нажимайте на колокольчик оставляйте комментарии с вами был россии это был канал роли game онлайн imperial glory ваше любимая за египет на высоком уровне сложности всем пока